Всем привет! Я предлагаю сделать распаковку вот этой маленькой коробочки с материалами для рисования. Вот так высыплю. Оп. Откроем этот маленький сверточек. Это два масла. Коричневый вандик и византийская чернь. Они дают красивый цвет в... Разбели. Если добавить в них больше белил, и та, и другая дают красивый оттенок. И, по-моему, в этой марке они там чем-то особенны. То есть я беру их для получения серых цветов и каких-либо оттенков голубого, зеленоватого. Это красивый акварель, Рембрандт Синий Кобальт. Просто купила. Ну, в общем, просто купила. Нет, была причина. Я купила этот цвет, потому что заметила, что в моей палитре Синий Кобальт быстрее всего в кветках доходит до дна. И поэтому купила сразу тюбик. Так, Также я взяла еще кюветы белых ночей, бирюзовая, кобальт лазурно-голубой и цирулиум. На моем канале есть выкраски всех новых цветов, которые я покупаю. Можете посмотреть и думаю, что в скором времени... Сниму выкраску именно голубых рядом друг с другом. Просто это интересно. А, это Ван Гока оранжевый пироль. Много раз видела этот цвет на видео и на фото. Он меня очень привлекает. У меня есть уже, по-моему, оранжевый пироль. В другой фирме. Но все равно хотела его, поэтому купила. Это пусть пока лежит. Посмотрим вот здесь. Я купила огромный набор пастели, классический, 268 цветов, по-моему. Сейчас я рисую с удовольствием. И докупила к нему, так, мунгё, неоновые цвета. Вот так интересно, вот этот цвет, он как опер пинг. На видео он совсем не передается. Я красила оперы пинг. Акварелью и тоже не передает свет. Не знаю почему. Так, это все Мунгьо, насколько я помню. Да. Есть еще цвета. Вот они. Хорошо надежно доставлена пастель. Этот цвет похож на оперу Pink, но он более персиковый. Я сфотографирую и вставлю фотографию. Эти цвета не воспринимаются камерой. Такие яркие цвета пастели будут красиво смотреться на всяких Закат на восходных пейзажах, когда ярко горит солнце. А, это я купила кисти, которые я люблю тактильно, потому что они покрыты блестящим лаком. Все кисти серии «Альбатрос». Я взяла их, потому что здесь укороченная щетина. Сейчас мне удобно рисовать такой длиной щетины. Она меньше забивается маслом. И, тем не менее, достаточно берет самой краски. Ну, просто я поняла, какая это удобная вещь. Когда щетина чуть короче. Разложу их красиво. И плюс к этому мне еще был выслан сертификат на урок. Насколько я помню, пастелью. Для меня это сейчас как раз то, что нужно. Спасибо за внимание к этой распаковке. Всем желаю удачи в творчестве, в рисовании. Пока!